21 апреля бензовоз упал в пювет на перевале «Камчик» трасса А-373 Ташкентош. Отмечается, что в 15 часов 30 минут на 200 километре перевала водитель грузовика «Диев», следовавшего в направлении води «Ташкент», не справился с управлением и упал в пювет частью кузова. В результате инцидента никто не пострадал и не погиб.